Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем говорить про викингов. Кто не смотрел первую часть, переходим, смотрим. Подсказка есть и в описании. Да, а потом возвращаемся. Религия викингов. На самом деле подробно на эту тему говорить не буду, так как на канале есть 4 видео, посвященных скандинавской мифологии, где и про богов, и про богинь, и про существ, и Рагнарёк, обо всем я говорю. Однако коротко в общем пройдемся. Вначале викинги поклонялись языческим богам и богиням. Самыми главными из них были Один, Тор, Фрей и богиня Фрейя. Богам поклонялись в храмах или в священных лесах, рощах и у родников. Викинги верили также во множество сверхъестественных существ, таких как тролли, эльфы, великаны, водяные и волшебные питатели лесов, холмовый рек. Часто совершались кровавые жертвоприношения. Жертвенных животных обычно съедали жрец и его окружение на пешествах, которые устраивали в храмах. Случались и человеческие жертвоприношения, даже ритуальные убийства королей ради обеспечения благосостояния страны. Помимо жрецов и жрец, существовали колдуны, занимавшиеся черной магией. Люди эпохи викингов придавали важное значение везению, как типу духовной силы, присущей любому человеку, но особенно предводителям и королям. Тем не менее, для этой эпохи был характерен пессимистический и фаталистический настрой. Судьба представлялась как независимый фактор, стоящий над богами и людьми. По мнению некоторых поэтов и философов, люди и боги были обречены пройти через мощную борьбу и катаклизм, который известен под названием, вы и без меня это знаете, Рагнарёк. Христианство медленно распространялось к северу и представляло привлекательную альтернативу язычеству. В Дании и Норвегии христианство установилось в X веке. Исландские вожди приняли новую религию в 1000 году, а Швеция в XI веке. Однако на севере этой страны языческие верования сохранялись вплоть до начала XII века. Поговорим про оружие и доспехи. И начнем, пожалуй, с оружия викингов. В современной массовой культуре распространен образ викинга с рогатым шлемом на голове. На самом деле, такие головные упоры были редкостью и использовались больше не для боя, а для проведения ритуалов. Одежда эпохи викингов включала в себя обязательные для всех мужчин легкие доспехи. Гораздо более разнообразным было оружие. Сверяне часто использовали копье длиной около полутора метров, которым можно было рубить и колоть неприятеля. Имелись также и мечи. Кстати, они не обязательно производились в самой скандинавии воины часто приобретали франкское оружие так как оно отличалось лучшим качеством были у викингов и длинные ножи саксы луки жители скандинавии делали из ясеня или тиса в качестве тетивы нередко использовались сплетенные волосы распространенным оружием ближнего боя были топоры викинги предпочитали широко симметрично расходящееся лезвие. но кто таким оружием пользовался Оружие воинов отличалось в зависимости от социального положения их владельцев. У воинов знатного происхождения были мечи и разного рода и формы топоры. Оружие викингов низших сословий представляло собой в основном луки и заостренные копья разных размеров. А теперь поподробнее про оружие. Меч. Это оружие занимает главенствующее положение в арсенале викингов. Да, оказывается мечи, а не топоры. Для воинов он был не просто оружием, несущим неминуемую смерть врагу, но и хорошим другом, обеспечивающим магическую защиту. Викинги все остальные элементы воспринимали как требуемые для себя. Но меч – это отдельная история. С ним связывали историю рода, его передавали из поколения в поколение. Воин воспринимал меч как неотъемлемую часть самого себя. В захоронениях часто находят оружие викингов. Реконструкция позволяет нам ознакомиться с его первоначальным видом. В начале эпохи викингов была широко распространена узорчатая ковка, но со временем, благодаря использованию более качественной руды и модернизации печей, стало возможным изготавливать клинки, которые отличались большей прочностью и легкостью. Форма лезвия тоже стала другой центр тяжести переместился к рукоятке, а лезвия к концу резко сужаются. Это оружие давало возможность наносить быстрые и точные удары. -то острые мечи с богатыми рукоятями выступали парадным оружием состоятельных скандинавов, а в бою были непрактичны. В восьмом и девятом веках на вооружении викингов появляются мечи франкского образца, они заточены с двух сторон, а длина прямого клинка, сужающегося к закругленному острию, была чуть меньше метра. Это дает основание считать, что так. Такое оружие также подходило и для рубки. Рукояти на мечах были разных типов, эфесами и формой головки. Для украшения рукояток использовали серебро и бронзу в раннем периоде, а также чеканку. В 9 и 10 веках рукояти украшаются орнаментом из медных полосок и олова. Позже в рисунках на рукояти можно было обнаружить геометрические фигуры на оловянной пластинке, которые были инкрустированы латунью. Контуры подчеркивала медная проволока. Благодаря реконструкции на средней части рукояти мы можем видеть ручку, выполненную из рога, кости или дерева. Деревянными были и ножны. Они иногда покрывались кожей. Внутри ножны были усланы мягким материалом, который еще защищал от продуктов окисления клинка. Зачастую это была намасленная кожа, навощенная ткань или мех. Сохранившиеся рисунки эпохи викингов дают нам представление о том, как носили ножны. Вначале они находились на перекинутой через плечо перевезе слева. Позже нужно стали подвешивать к поясному ремню. Сакс. Он использовался не только на поле боя, но и в хозяйстве. Сакс представляет собой нож с широким обухом, у которого лезвие заточено с одной стороны. Все саксы, судя по результатам раскопок, можно разделить на две группы. Длинные, длина которых 50-75 см, и короткие, до 35 см. Можно утверждать, что последние являются прототипом кинжалов, большинство из которых современные мастера также доводят до статуса произведения искусства. Топор. Большинство воинов были небогатыми, а такой предмет имелся в любом хозяйстве. Стоит заметить, что конунги также их использовали в сражениях. Рукоять топора составляла от 60 до 90 см, а режущая кромка всего 7-15 см. При этом он не был тяжел и позволял маневрировать во время боя. Оружие викингов, топоры с бородкой, в основном использовались в морских сражениях, так как они имели квадратный выступ внизу лезвия и отлично подходили для абордажа. Особое место стоит отнести топору с длинной рукояткой – секире. Лезвие секиры могло быть до 30 сантиметров, рукоятка же – 120-180 сантиметров. Не зря это было излюбленным оружием викингов, ведь в руках крепкого воина это была очень грозная вещь. Копье. Оружие викингов нельзя представить без копья. По легендам и сагам, северные воины очень чтили этот вид оружия. Приобретение копья не требовало особых затрат, так как древко мастерили сами, а наконечники были просты в изготовлении, хоть и отличались внешним видом и назначением и не требовали много металла. Копьем мог быть вооружен любой воин. Небольшие размеры позволяли его держать как двумя, так и одной рукой. Использовали в основном для ближнего боя, но иногда и как метательное оружие. В начале у викингов копья были с наконечниками в форме ланцета, рабочая часть которых плоская. В дальнейшем встречались с Разных форм от листовидной до треугольной в сечении. Оружие викингов 10 веков назад претерпело изменения, и копия не исключение. Дротик. Для ведения боевых действий на расстоянии около 30 метров нужно было особое оружие викингов, название ему Дротик. Он вполне был способен заменить многие более массивные орудия при умелом использовании воином. Это легкие полутораметровые копья. Наконечники у них могли быть как у обычных копий, либо подобные гарпуну. Лук. Это распространенное оружие обычно изготавливали и из цельного куска вяза, ясеня или тиса. Оно служило для ведения боя на большом расстоянии. Стрелы для лука длиной до 80 см делали из березы или хвойных деревьев. Широкие наконечники из металла и специальное оперение отличали стрелы скандинавов. Стрела поражала врага на расстоянии 200 метров. А теперь перейдем к защите. Основной защитой викингов в бою был щит, так как иные доспехи были по карману не каждому воину, предохранял он в основном от метательного оружия. В большинстве своем это были большие круглые щиты их диаметр составлял около метра он защищал воина от колен до подбородка нередко противник намеренно разбивал щит чтобы лишить викинга защиты как делали эти щиты щит изготавливался из досок толщиной в 12-15 сантиметров иногда даже было несколько слоев скреплялись они между собой специально созданным клеем а прослойка часто служила обычная дранка для большей прочности сверху щит покрывали кожей животных Края щитов были украшены бронзовыми или железными пластинами. Центром служил умбом. это полукруг из железа. Он и защищал руку викинга. Щит викинга это не просто защита, но и произведение искусства. Чтобы воин во время боя не мог потерять щит, использовали узкий ремень, длину которого можно было регулировать. Он крепился с внутренней стороны на противоположных краях щита. При необходимости применения другого оружия щит легко можно было забросить за спину. Также это практиковалось во время переходов. В большинстве окрашенные щиты были красного цвета, но встречались и с различной яркой Росписью, сложность которой зависела от мастерства ремесленника. Но, как и все пришедшее из древних времен, форма щита претерпевала изменения, и уже к началу XI века у воинов появились так называемые «миндалевитные щиты», которые выгодно отличались от своих предшественников по форме, защищая воина практически полностью до середины голени. Также их отличал значительно меньше по сравнению с предшественниками вес. Однако они были неудобны для сражений на кораблях, а происходили они все чаще и чаще, и поэтому особого распространения у викингов такие щиты не получили. Голову воина обычно защищал шлем. Своеобразную рамку его образовывали три основные полосы. Первая налобная, вторая от лба до затылка, третья от уха до уха. К этой основе крепились 4 сегмента. На макушке, в том месте, где происходило перекрещивание полос, был очень острый шип. Лицо воина частично защищала личина. Сзади к шлему крепилась кольчужная сетка, называемая бармицей. Для соединения частей шлема использовались специальные заклепки. Из небольших металлических пластин образовывали полусферу, чашку шлема. В начале X века у викингов появились шлемы конической формы, а для защиты лица служила прямая носовая пластина. Со временем на их место пришли цельнокованные шлемы с подбородочным ремнем. Есть предположение, что внутри заклепками крепилась тканевая или кожаная прокладка. Матерчатые подшлемники уменьшали силу удара в голову. Простые воины не имели шлемов, их головы защищали шапки из меха или толстой кожи. Шлемы состоятельных владельцев были с украшениями и цветными метками, по ним распознавали воинов в бою. Головные уборы с рогами, которыми изобилуют исторические фильмы, встречались крайне редко. В эпоху викингов они олицетворяли высшие силы кольчуга. Викинги большую часть жизни проводили в сражениях и, следовательно, знали, что раны часто воспалялись, а лечение было не всегда квалифицированным, что влекло столбняк и заражение крови, а зачастую и смерть. Именно поэтому доспехи помогали в суровых условиях выжить, но позволить себе их носить в восьмом-десятом веках могли лишь состоятельные войны. Кольчугу с короткими рукавами и длиной до бедра носили в восьмом веке викинги. Одежда и оружие разных сословий значительно отличались. Простые воины для защиты использовали кожаные куртки и нашивали костяные, а позже металлические пластины. Такие куртки были способны отлично отразить удар. Последние норманы В первой половине XI века наступил конец эпохи викингов. Он был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в Скандинавии окончательно разложился прежний родовой строй. Ему на смену пришел классический средневековый феодализм с сюзеренами и вассалами. В прошлом остался и наполовину кочевой образ жизни. Жители Скандинавии осели у себя на родине. Конец эпохи викингов наступил еще и из-за распространения христианства среди северян. Новая вера, в отличие от языческой, выступала против кровопролитных походов на чужбину. Эм, ну да, они были очень против. Не суть. Постепенно были забыты многие ритуалы жертвоприношений и так далее. Первая крестилась знать, которая с помощью новой веры легитимизовалась в глазах всего остального цивилизованного европейского сообщества. Вслед за правителями и аристократией то же самое сделали обычные жители. В изменившихся условиях викинги, желавшие связать свою жизнь с военным делом, уходили в наемники и служили у зарубежных государей. Например, у византийских императоров была своя варяжка. Стража. Жители Севера ценились за свою физическую мощь, неприхотливость в быту и множество боевых умений. Последним викингом у власти в классическом понимании этого слова был король Норвегии Харальд Третий Суровый. Он отправился в Англию и попытался завоевать ее, однако погиб в битве при Стамфорд-Бридже в 1066 году. Тогда и наступил конец эпохи викингов. Вот видео и подошло к концу. А на этом все. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать? Нер! Счастливо!